Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, вы на канале Репей Курортной Недвижимости, и сегодня у нас Артем, который нам расскажет новости по Крыму, потому что там действительно очень много что изменилось, касаемо инфраструктуры, комплексов, нового строительства, поэтому видосик будет краткий, но крайне информативный. Итак, Артем? Итак, первая новость касается развития общей инфраструктуры. Сейчас, на данный момент, ведут трассу Таврида, продолжает ее вести от Симферополя до Евпатории, она будет заканчиваться у нас в село Поповка, мы уже про него рассказывали неоднократно это где у нас а, проходил Казантип, а сейчас там The City называется. Да, я сразу хочу добавить, для тех, кто не знает, то Таврида это четырехполосная трасса, она действительно скоростная, хорошая, безопасная. Сделана она для того, чтобы пересечь весь Крым и составить там действительно хорошую транспортную артерию для удобства доставки грузов, туристов, просто удобства передвижения и так далее. Так что же это нам дает, вы спросите? Это дает то, что вы можете из Симферополя до Евпатории теперь доехать ну, минут за три. Ну, то есть такой получается как большой плюс для внутреннего туризма именно по самому Крыму. Ну и плюс еще удобно добираться с материка, потому что в Крыму все остальную часть называют материком. Значит, следующая новость, ну, ей уже, наверное, может быть, недели две но все же скажем, может быть, кто и не в курсе. Инвесторы подписали с Аксеновым. Ну, кто, Это губернатор, до да, да, Крыма. Губернатор, да, Крыма. Глава. Подписали инвестиционный договор на 35 миллиард, миллиардов рублей, пока что рублей, на восстановление туристического кластера вокруг озера Майнаки, который находится в Евпатории. Это вот лечебное озеро, и там же находится у нас Майнакский парк и заброшенные еще, наверное, там с развала Советского Союза корпуса Там санаторий, лечебные, да. в общем, много. там есть несколько санаториев, и вся эта территория действительно заброшена сейчас на данный момент, но наконец-то дошли руки инвесторов, и они хотят ее восстановить. Как восстановить? То есть Восстановить общие прогулочные зоны, парки, скверы, также восстановить этот грязевой корпус, который там находится. В общем, сделать э, хорошую инфраструктуру, чтобы люди могли гулять, лечиться, отдыхать и чтобы можно было э, хорошо дойти до моря. В каком плане хорошо? Сейчас там в некоторых местах… Там просто тропки. Ну, ну тропки какие-то, да. Просто это хотят устроить. Ну, фонари, лавочки, да, какие-то места вообще общепользованные, кафешки, рестораны. Это круто. Почему? Потому что там рядом строится ЖК и Фатория, о чем мы сейчас дальше скажем в котором как раз мы реализуем тоже квартиры. Так, ну хорошо, с этим понятно, то есть да. создается новая городская инфраструктура, точнее облагораживается, делается скверы, парки, облагораживается именно сама э, часть озера. И следующее, что у нас? Так, а следующий как раз про в Экпаторию открылся в понедельник вчера э, последний корпус этого комплекса, корпус Д в продажу. Uh -huh. То есть открылся целый корпус. И сейчас, вот по крайней мере, 10 минут назад я смотрел, там есть еще одна квартира за 5 миллионов рублей, 33 квадратных метра. Это не первый этаж, это третий этаж. Ипотека с господдержкой, там, а 6%, то есть, в принципе, с 15% первоначальным взносом. Можно себе приобрести квартиру. Но сдается он в первом квартале 2023 года. То есть, тут придется подождать. Это по факту на сегодняшний день самая недорогая цена именно в этом корпусе вообще в комплексе. Потому что если мы на время будем рассматривать готовое, то там уже ничего такого нет. Даже не Самое интересное, что в Евпатории люди покупают в основном квартиры для себя для и себя не продают для... их вообще. То есть, если в Сочи можно поискать что-то найти на продажу там вторичное или инвесторское то с Евпаторией почему-то с этим сложность да, возникает. Да, такая ну вот, за все время, пока мы с ними работаем, ну, может быть, 2-3 квартиры там при продаже были и все. Со всего со всех трех корпусов, которые были в продаже. В четвертом корпусе, уже в корпусе Г, там тоже осталось квартир, наверное, 5. В основном, двушки. Вообще сам ЖК Евпатория это как такая жемчужина самой Евпатории, потому что комплекс хорошего европейского класса с нормальной территорией, с нормальными местами общего пользования, с нормальной парковкой, там будет коммерция, прогулочные зоны, ну, много действительно что. Это вот такой как новый формат жилья вообще российского и реализуется он в Евпатории, комплекс где ты в принципе можешь все свои потребности закрыть внутри. Он очень крутой, очень красивый, но вы, в принципе, рендеры и так видите. Да, и мы за ним следим пристально. Итак, следующая новость для тех, кто, возможно, хотел себе какой-нибудь домик у моря, какую-нибудь дачку или кто-нибудь захотел проинвестировать, кому квартира не интересна, а интересен именно свой участок и какой-нибудь дом. Новость для вас. Новый коттеджный поселок. Сразу скажу, это не капитальное строительство, это каркасные дома километре от моря между Штормовым и Витино. Вот э, мы снимали ролик, он наверное можно будет да, подсказку какую-нибудь там ссылку на предыдущий ролик оставить, чтобы люди посмотрели. Там участки мы, мы предлагали по 600 тысяч за 600 и конечно же сейчас уже таких участков нет. Вот, Но все же а, люди подсвятились а, и а, начали реализовывать на двух гектарах коттеджный поселок, который будет состоять из 25 каркасных домов 50, площадью 56 квадратных метров. Это типовые дома. Они будут, а, какая фишка, они будут выполнены под ключ с ремонтом. Угу. А, будет управляющая компания, а, шлагбаум, КПП, магазинчик а, и детская площадка. То есть это все в километре от моря, от песчаного пляжа. А, Какая цена? Цена сейчас от трех миллионов девятьсот, ну в общем от четырех миллионов рублей. Вы, вы получаете участок, собственность 6 соток, шесть соток, и, на а, котором а, можно огурцы, а, помидоры посадить, да, еще что-нибудь. И застройщик и заключаете договор подряд с застройщиком, и он а, до апреля 2022 года. Реализует вам ваш дом с ремонтом. Да, но ну это получается как такой формат дачи именно возле моря. Там действительно очень крутые пляжи, вы можете обязательно посмотреть, даже не можете, вы обязательно посмотрите видос про участки, мы там показывали эти пляжи, они действительно крутые. И здесь вы можете реализовать за сравнительно небольшой капитал свою маленькую мечту у моря и иметь собственный дом, чтобы ходить туда. При этом 600, как бы в Сочи далеко не везде встретишь. Ну да, Там ровное место. На велосипеде можно до моря доехать. Проблем нет никаких. И стоит это от 4 миллионов рублей. Поэтому если вы именно хотите дачу такую, ну летнюю, да, 56 квадратов просто, ну для дома это немножко маловато. Но тем Но не менее... Такое. Вот у нас офис 50 квадратных метров. То есть 56 это еще плюс 6. Ну вот как балкон, например, вот, добавьте. Yeah. Вот, и это будет у вас вот такого же формата. Так что, господа, э, есть предложение в Крыму. Артем у нас активно занимается. Я думаю, что мы еще туда неоднократно съездим, это все сделаем. Сейчас мы его убрали, грубо говоря, оттуда. Он на, на дистанции общается с Крымом. Но э, следит, все это смотрит, все у него тут руку на пульсе держит. так сказать. Так что для кого нужна актуальная информация, Там, 네, вот ссылочки, тут ссылочки, да? Ну, кто-то меня уже знает, можете там набирать. Да, так что, господа, вот такая была информация по Крыму, такие были небольшие новости, ссылочки внизу. Вам всем хорошего настроения, удачи, всех благ и пока. Всем пока.